Бонжух лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим целую гору печенья, без особых затрат и усилий. Для этого яйцо взбить с сахаром, щепоткой соли, кефиром и растительным маслом. Кефир для выпечки должен быть постоявшим хотя бы несколько часов при комнатной температуре, а лучше и сутки. От этого напрямую зависит качество выпечки. Довести всю массу до однородного состояния. Далее всыпать просеянную муку и нужное количество разрыхлителя. Сначала вымешиваю тесто в чаше, а затем на присыпанном мукой рабочем столе. Тесто получится мягкое, слегка липкое. Тут очень важно не забить его мукой. Готовый ком-теста раскатываю в пласт. При раскатке его можно совсем слегка припудрить мукой. Присыпаю поверхность пласта сахаром, равномерно его распределяю и скалкой вкатываю сахар в тесто. Толщина готового пласта должна получиться не менее 1 см. Теперь порежем полученную заготовку на мелкие квадратики. Так как тесто очень живое, делать это удобнее с моченным в воде ножом. Получаются вот такие мягкие нежные подушечки, которые я выкладываю на противень, оставляя достаточный промежуток между ними. Я смочила руки растительным маслом, так легче работать, потому что тесто очень влажное внутри. Выпекать печеньки 12 минут при температуре 180 градусов Посмотрите, какая гора печенья у меня получилась. Они настолько вкусные и нежные, что их щелкаешь, как семечки. Вкусно просто, незатратно. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!